Доброе утро. Хотелось бы по технологии сделать некоторые пояснения. Значит, смотрите, любое вещество состоит из каких-то элементов. Так же, как химтрейлы, так же, как вакцина, ну и прочее. То, что носит вред здоровью. Те же таблетки, которые сейчас тоже нас пичкают с теми же наночастицами, если знаете состав, это хорошо, просто своим намерением отправляете или помогаете вот этим частицам, там, алюминия, еще что-то, вернуться на их родину. Их родина – это места добычи. Неважно даже, то есть территориально, где они находятся, просто определяете места добычи, то есть возвращаетесь на родину. Все, и получается этого элемента уже в этой группе нет. Если вдруг, мы не знаем, допустим, состав той же вакцины или прочее, просто расщепляем, то есть любой элемент создает из молекул, до молекулярного атома, просто, и направляем, то есть мы тоже не можем выкинуть там куда-нибудь на солнце, еще куда-то в землю закопать, как любят у нас многие, еще что-то, потому что это все как бы вредит. То есть мы отправляем на какое-то благородное действие, допустим, на восстановление Руси. Там в помощь, как мистик забирает удачу, он отправляет на помощь животным. То есть, вот это все, что мы расщепили, грубо говоря, мы уничтожили, даже если оно считается как бы не живой природой, хотя это все живое, камень, у всех есть душа. То есть, мы отвечаем за то, что мы дол... уничтожаем некоторые элементы. Поэтому, уничтожив, то есть, направить это на положительное на какие-то положительные ну вот я предлагаю на восстановление руси с светлой стороны то есть на восстановление освобождения этого мира чтобы она направлялась и они вот эти молекулы они ложатся там где нужно уже самостоятельно то есть без вашей как бы наработки кармы следующее что касается то, что воздействия сейчас идут 5G и прочее. Ну, сейчас много, кстати, воздействия, то есть, и оно влияет даже помимо уже вот этих чипов, которые планируются напрямую ну, вживлять якобы в организмы. То есть, они уже экспериментируют достаточно прилично, и вот многие замечают, что вот эта сонность, особенно в городах. Вот я попрошу Мистика, чтобы в закрепленном приложении сообщении Ссылочку на тот фильм, который я рекомендовал в стриме. Посмотрите обязательно, то есть как этому противодействует? Там очень грамотно описывал описано, как противодействовать именно самим разработчикам, который участвовал в этих программах. Дальше, то что касается... Вот муж там пьяный, ну то есть как бы вы пытаетесь проснуться, а муж... ну мешает вам, или, пьяный, или муж пьяный, или еще что-то. Вопрос в другом, что когда просыпается на вас накидывается помимо мужа могут накинуться и родственники, и, то есть вас будут выводить, то есть делать ситуации, когда вы будете выводить себя из состояния покоя. То есть их задача с вас сбросить, вот на энергию, которую вы набрали, вот максимально быстро ее сбросить, чтобы вам было неинтересно заниматься данными практиками и по саморазвитию. Но соблюдая спокойствие, то есть и не отдавая энергию, эти вот нападки прекратятся буквально там в течение недели-двух. Да, они не прекратятся совсем, они там раз в квартал будут на вас пробовать. Реально вы отошли от, от как бы перестали быть их кормежкой или нет. Кроме того, не надо там, я спокойно, ну, типа, я спокойно, спокойно, ну, как бы это тоже может быть неправильно. Делайте свои дела, можете уйти, можете уйти погулять. То есть, заняться своим делом, то, что вам интересно. То есть, ну, наехали, наехали на вас, но либо просто проигнорируйте. Бывает даже молчание, и то выводит их из равновесия больше, чем что-то вы в ответку скажете. Только вы что-то сбросили, ответку, ну, как бы разрядились, все, они успокаиваются и все. Но тут они сами перебесятся и энергию, которую они затрачивают на то, чтобы вас вывести из равновесия. Получается больше, чем они получают, если вы ничего им не дали. И, вот, и эта технология, получается, что они потихоньку от вас начинают отвязываться, потому что что на вас тратить энергию, если от вас ничего толку нету с их стороны. То, что касается чистки пространства. Дыхательные практики, которую у мистика есть, вот основная дыхательная практика, это прогонка снизу вверх и сверху вниз, она в принципе базовая. Это там уже потом от ее можно уже и прогонка чакры и прочее. То есть она же и является, то есть прогоняя через себя, расширяя вот эту границу, там, до той зоны, которую вы способны контролировать, так скажем, визуально для себя. И эта же вот зона, цилиндр, он является вашей защитой, граница его должна, есть, она является вашей защитой от проникновения вредных сущностей, которые намерены вам причинить вред вам и вашему здоровью. Таким же образом, в принципе, вы можете делать защиту на детей, то есть прогонкой в начале себя. Ну, мистика есть, посмотрите, вот по дыхательным, вот эти прогонки. Что касается развития вообще, я вот хотел бы... Почему, то есть, почему вы, многие, намного сильнее меня... В некоторых направлениях. Просто есть вот такое понятие крест, то есть вертикально вверх идет, путь нашего развития максимально подниматься вверх. Вы узнали что-то, попробовали, хорошо. Следующий этап, опять познаете что-то новое, опять попробовали и снова. А, а что такое крест, вот эта поперечная палка? Допустим, вы познали, там, читать мысли о ваших собеседников, и начинаете вот этот, что вот этот сказал, что вот этот сказал, и вот так дальше, получается, вы расходитесь вширь, и на этом ваше развитие останавливается. Да, вы становитесь профессионалом, грубо говоря, в читке чужих мыслей, но дальнейшее развитие, то есть, допустим, та же телепортация там, или еще что-то, которое можно, в принципе, познать. Вы останавливаетесь. Вот этот крест, вот он и есть крест, то есть, грубо говоря, почему на вас крест, есть такое выражение, поставить крест на вас, вы остановились в развитии. Хотя вы много сильнее, там, допустим, в данном направлении. Но вот это вот, что вот я познал мир, ну или как вот эго говорит мистик, что все, дальше развития нет. То есть вот я познал мир, значит эго сработало, и опять же остановка в развитии. Ну и теперь самое главное наше оружие – это намерение. В свое время Левашов, мне вот нравятся многие, не те, которые там, юристы, прочие психологи, мне нравятся инженеры, которые вот дошли методом тыка до некоторого развития себя и своих возможностей. Левашов в свое время ведь озоновая дара была проблема, он сделал так, то есть поняв, Структуру, своим намерением он сделал, что зоновая дыра постоянно, грубо говоря, закрывается. Он делал также, что вода, допустим, на Северной Двине производила очистку, самоочистку постоянно. Она, в принципе, сейчас производится это. И многое другое. То есть это все через намерение, то есть понятие, как это происходит, как это может быть. И вот этим намерением вот эта программа запускается, именно чистки пространство, еще что-то. Ну вот, я хотел все это. И самое главное, вот я еще раз повторяюсь, ищите в каждом моменте, даже в самом плохом, какую-то радость или счастье. Она есть. Счастье, радость и спокойствие. Вот эти три компонента, которые выведут вас на новый уровень. Если вы срываетесь, и не, не как бы пустота получается в некотором плане. То есть безысходность якобы. И, не бой, и как бы не бойтесь терять чего-то, допустим, работу там еще что-то. Конец чего-то это начало нового пути развития. Ну все. Я Русь, благодарю за внимание.